Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы играем в игру Майнкрафт. Ну, начнем. Я вот только появился здесь, как вы видите. Вот соберем. О, бонусный сундук. Крутяк. Топор. Дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Кирка. Кирка. Дерево. Дерево. Дерево. Ну, соответственно, сам сундук мы тоже забираем. Сундук всегда пригодится. Ну и факелы. Сейчас мы с вами нарубим чуть-чуть дерево даже можно пойти убить вот эту курочку Но сначала дерево я вообще первый раз снимаю видео надеюсь вам понравится так нарубим дерево и наверное добудем камня и сделаем каменную кирку О, вот давайте убьем курочку. А то вдруг надо же что-то есть. Он же тоже хочет есть. Он же тоже хочет. Стой, курочка, стой, курочка. На тебе. О, смотрите. А где перышко? Плохая курочка. На, на. Дай. А, куда убегаешь? Давайте, давайте, давайте. Ай-ай, где, где, где, где, где? да и опять не выпала пера сходим кому в шахту может добудем хоть чуть чуть железо железо нам пригодится вон смотрите Гадский гад. Ой, да еще и не один. Ууу, да их валим отсюда. Сейчас мы их выведем, и там они начнут гореть. Идете за мной. Посмотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так это что издохни, что тварь? и все, валим, валим. Зомби плохие. Зомби очень плохие. Надо нам сделать хотя бы себе каменный меч. Давайте вот здесь вот немножко камушка добудем. Ай-ла-ла-ла-ла! ла ай иди отсюда! ла ла ай ла ла Ай-ла-ла-ла-ла! Ай-ла-ла-ла-ла! Ай-ла-ла-ла-ла! ла ну так, давайте его сделаем. Давайте сначала сделаем. Так, палочки у нас есть. Сделаем верстак. Раз. Верстак есть. Сделаем каменную кирку и, наверное, каменный меч. Ну вот где-нибудь... Вот здесь поставим верстак. Зачем уходить далеко? так и скрафтим так у нас 5 камня В принципе хватит и на кирку и на меч даже на два меча хватит а на топор уже нет От... а это у нас лопата что то я напутал вот так соберем наш верстачок так, вот в той пещере был уголь. Нам бы уголь-то. О, надо похавать, чтобы у нас жизнь керегенились. Ам, ням-ням-ням-ням-ням. Секунду. Продолжаем. Давайте доедим все-таки курочку. О, не хватило. Печалька. Нам бы угля чтобы факел-то сделать, чтобы а то у нас всего два. Где-то я видел вот уголь. Вот там, где мы с вами ходили. Никаких бичуганов нет, но есть. Ну, теперь у меня есть меч. Ха -ха. Буга-гашечка так ему и надо. Добудем уголь. Потом сделаем из него факелы. Ой, вспомни еще, как факелы крафтится. Много угля. Поесть гнилую плоть, да будет отравление. Ну, 12, 13. Прошлите, да. О! Прыскок команда? Готов. Не много там их еще. Опа! Я думаю, в эту пещеру мы больше не вернемся. Здесь много какофоний, которые могут легко меня грохнуть. Тем более осталось полтора сердечка. А умирать я не хочу. О, вот, надо курочку убить. Курочка, курочка, на, наконец, там мне выпало перышко. Потом можно будет сделать книги. Так, а мне, мне, мне, и мне не хватило. О, ну тут еще одна курочка. Оп. И сейчас, опа, вот она наш куда упала яички соберем, потом тортик скрафтим. И... Ох, не хватило вот бы... Ну, вы видите, сколько не хватило. А хотя нет. Жизнь регенится. Где бы нам еще-то найти хоть чуть-чуть бы железа. А то хожу, как тут, как бич, блин, нету даже железа. Надо факел. Вау, ничего себе у меня тут срегенилось. Сгенерировалась там скелет, который меня мочит. А я хочу тут тростник. Ну, там угли, сколько оно у меня. Пока что есть уголь. Вот тоже забрался в воду и не тонет, гадский гад. Ой, то есть не тонет, не горит. Так, ну давайте сделаем... побольше ну пока 38 я думаю, мне хватит побегаем, может, в деревню попадется Ох, сколько курочек. О, еще и овечки. Вот будет круто. Кровать я сделаю. Хоть спать буду ночью. Вот а эти мобы дурацкие.